Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема ⁇ поиск себя. Думайте с то, что вам сейчас скажу. Чем больше вы себя найдете, тем меньше у вас останется. Это значит, если вы начнете поиск себя и дойдете до точки, до точки кипения, до точки невозврата, до точки начала, либо конца, называть как угодно, но когда вы прозреете, вы не обнаружите ничего, вы не найдете себя. Чем больше вы заглядываете внутрь, тем меньше вы видите. Это философский вопрос, говорящий о том, когда вы ищете себя, ваше «я» уходит, оно растворяется, эгоизм пропадает, исчезает. Ваше эго – это ваше «я», которое требует, просит, желает, ищет наслаждение, любит дорогие автомобили, красивых женщин, мужчин, одежды, золото, деньги, статус в обществе, уважение, взгляды, аплодисменты. Это эго, это ваша гордыня, это ваш эгоизм, это ваше желание быть на виду, быть популярным, быть богатым, красивым, вечно молодым, сильным, здоровым и так далее. Человек, который живет не ради наживы, не ради славы, но ради самой жизни. И тот человек, который ищет себя в жизни, не просто поставив цель, я хочу стать директором фирмы, либо богатым человеком, либо певцом, артистом, музыкантом, я другом. Когда вы уединяетесь и объединяетесь самим собой, ищете правильные вопросы, и сами находите ответы, вы вдруг заглядываете в себя и понимаете, что ваше эго – Ваше «Я», которое, которое всегда требует, которому вы прислуживаете всю свою сознательную жизнь, которому покупаете яхты, автомобили, наркотики, женщин, мужчин, славу, деньги и так далее, вдруг постепенно растворяется, желаний становится меньше. И вас это не пугает, вас это затягивает, и вы все больше поглощаетесь сами себя. Некая центрифуга, которая втягивает вас с обратной стороны выворачивая вновь, и вы опять в себя же поглощаетесь. Некое подобие перевернутой восьмерки в виде вечности, но то это уже вдвойне, это две восьмерки горизонтальные. Происходит что-то невероятное. Вы ищете, находите и моментально теряете. Не упускаете, но отпускаете. Вы понимаете, что ваше «Я» уменьшается. Сначала до размера огромного дома, потом до кирпича, Потом до ногтя, а потом вы его не находите. Потом вы понимаете, что вдруг ожили, что-то узнали интересное. То, о ком, наверное, никто не знает. И то, что является формулой жизни, формулой бытия. Вам вдруг это ничего не нужно. Вам вдруг стало это неинтересно. И вы не горюете. Вы возрадовались, вы вдруг поняли, что я другой. И я здесь не для этого. У меня иные цели. И вот ваше я уходит куда-то непонятно, растворяется. И это говорит о том, что начав поиск самого себя, ты себя теряешь. И чем больше вы себя ищете, тем меньше вас становится. В конечном итоге я пропадает, остается чистое сознание, дух, желание просто жить делать те же возможные дела, что и делали, а может быть что-то другое, совершенно невероятное, но на другом Уране, По-другому, с другим подходом, с другими мыслями, совершенно другой внутренней начинкой. Оболочка как будто бы та же, но это лишь для людей. Внутри же и снаружи вы уже не тот, далеко не тот, и тем уже не будете, вы, называется, проснулись. Это называется пробуждением, открытие глаз после глубокого сна, что угодно, но это невероятно. И вы действительно себя потеряете, и вы действительно себя не найдете, и вас все меньше и меньше, как будто бы вы себя сами же и поглощаете, но поглощаете чем-то добрым и невероятно высоким, невероятно духовным, чем-то новым, более дорогим, более сущным и абсолютно невидимым, и невысомым. Его не взвесить, не понять, не объяснить. Нужно просто проснуться, но нужно вначале искать. И дай Бог каждому из вас начать этот поиск, неважно в каком возрасте, какого социального положения, рост, вес, где бы вы ни жили, кем бы вы ни были. Хотите попробовать? Если попробуете, не остановитесь, поверьте, уж я-то знаю. Это невероятный процесс перевоплощения какого-то нового преображения. Удивительно одним словом. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.